Как он классно выглядит. Просто какое-то золотое руно. Корабль. Прям от души. Вот там две сумасшедшие квартиры с террасами. С террасами больше, чем сами квартиры. Номера продаются с ремонтом, с мебелью. Под. Ключ. Смотрите, красота. И здесь у вас, у этого номера еще вот такая терраса. Больше, чем сам номер. Огромнейший привет, дорогие уважаемые телезрители и друзья. Мы находимся на курортном проспекте. И здесь, к вашему вниманию, комплекс кукла. Кукла-комплекс. Где он? Вот же он. А называется он Веллодоро. Посмотрели, влюбились. Купили, дорогие друзья. Безопасно по договору купли-продажи. Теперь смотрим по локации, по месту, положению. Это у нас курортный проспект. Автобусная остановка, подземный переход, золотой колос. Буквально 5 минут ходьбы, вы на Дендрарии. И... Этот комплекс у нас имеет три этажа, бассейн, управляющий компанию, закрытая охраняемая территория, свои парковочные места, а вон они стоят, здесь у нас шлагбам за остановкой. И погнали, давайте заходим вовнутрь, посмотрим, что же нас ждет внутри комплекса. Реально, смотрите, как он классно выглядит, просто какое-то золотое руно, корабль. Прям от души комплекс получился, да, дорогие мои? Кто в курсе, что этот за комплекс, Покупайте, спрашивайте, обращайтесь. Это у нас ресепшн. Непосредственно здесь у нас будет управляющая компания, консьерж, служба охрана, видеонаблюдение по всему комплексу. Вот так вот выглядит входная группа. Здесь еще будут у нас диванчики, э, всякие кресла. Непосредственно для отдыха людей, которые у нас заселяются. Буквально здесь, видите, мы можем пройти на бассейн, куда я сейчас и прохожу. Прохожу и попадаю. Попадаю во двор, дорогие друзья, попадаю во двор нашего комплекса. Здесь у нас есть свой собственный двор, здесь у нас есть, будут лежаки, сейчас их буквально выставляют. Круглогодичный подогреваемый бассейн и, и я просто, ну блин, в восторге, мне нравится. Смотрите, смотрите, как он выглядит с обратной стороны. С той стороны он весь такой своеобразный, а из этой он полукругом. И номера у нас получается вот с таким видом в сторону моря. Вот там две сумасшедшие квартиры с террасами. С террасами больше, чем сами квартиры. Сам террасы по 60 метров, если что. Больше, чем сами квартиры. Круглогодично подогреваем бассейн, несмотря на то, что он сейчас водичку никто не менял. Он с подсветочкой. Сейчас просто комплекс еще не запустился. Но уже три собственника уже живут здесь вы можете хоть сдавать хоть жить сами хоть вообще сами сдавать что хотите то и делайте как говорится ради бога здесь же у нас будут лежать лежаки закрытая территория не забывайте тихо спокойно дорога не шумит обалденно и само собой разумеется у каждого уважающего себя бассейна должно быть что это санузел вот он есть а это у нас душевые Душевые, но душевые пока закрыты Вечером все подведено бледением У нас это удовольствие с подсветочкой Просто с кайфом светится Просто сияет, как в той песне Сияй, сияй Сияй среди вот этих деревьев, да Исторических, реликтовых Здесь у нас будут три классные беседки Три классные беседки, чтобы вечером Собственники могли прийти Грубо говоря, после пляжа И искупаться Полежать помыться, сходить в туалет и вот здесь сесть на беседочке, покайфовать. Вот в этой зелени будут три беседки большущие. Здесь будут сидеть люди для того, чтобы употребить какие-то свои вкуснейшие напитки. И вот идет доделка фасада у нас уже, дорогие друзья. Я со всех сторон хожу, показываю вам этот комплекс. Еще раз повторюсь, проговорюсь. Здесь у нас, дорогие мои, реально очень классные варианты. Минимальные площади 21 квадратный метр Максимальные 68 получается, ну практически 70 Цены от 600 тысяч рублей за квадратный метр В зависимости от этажа и от варианта Поэтому уточняйте, пожалуйста, по наличию предложений По наличию вариантов Вот это наш шлагбаум Для того, чтобы заехать на территорию нашего Веллодоро С этой стороны шумновато Из-за того, что все-таки курортный проспект с той стороны тихо, поэтому я рекомендую, конечно же, брать квартиры с видом туда, в сторону моря. Это наш курортный проспект, место жирнее жирного, просто топчик, понимаете, милые мои? Кто был, кто знает, кто понимает, тот берет меня, набирает, интересуется и обращается. Ну а теперь, дорогие мои, я предлагаю взять и пойти вовнутрь, дабы показать вам все предложения. Здесь же у нас, смотрите, если вы обратите внимание, вот здесь у нас будет коммерция, ресторан, кафе и даже аптека. На тот случай, если кто-то чебуреком отравится или печенюшкой. Разное бывает. Вы же знаете, все-таки вы на отдыхе, я на отдыхе, грубо говоря, когда буду жить в Эллодоро. Все, мои дорогие друзья, погнали наверх смотреть наши вкусные жирные варианты предложения. Идем, идем смотреть бутик. Отель «Веллодоро». Смотрите, дорогие друзья, как все украшено. Здесь везде повсюду хрусталь, декоративная штукатурка, мрамор, нержавеющие красивые перила и, конечно же, все в стиле оформлено. «Веллодоро». Здесь вы можете купить себе апартаменты для того, чтобы жить самому или же сдавать. Выгодно при помощи управляющей компании. Место диктует все само со себя. Смотрите, у нас получается все устроено вот таким образом. Обернуся, что у вас здесь можно либо жить самому, либо можно это удовольствие сдавать при помощи управляющей компании. И теперь, дорогие мои друзья, смотрим налево и направо. Номерной фонд у нас здесь небольшой, исходя из этого есть эксклюзивность. Смотрите, вот у нас камера непосредственно. И идемте, милые мои, смотреть наши предложения. Так, это я заранее предварительно открыл все двери, потому что здесь просто так, ну, не попасть. Не попасть, все у нас либо по паролю либо по э, непосредственно карте специализированной. Давайте первый номер, с которого мы начнем, это у нас вот такой вот прекрасный номер. Так, я думаю, если я замкнусь, я откроюсь. Отлично, открываюсь. Естественно, все здесь у нас вот по такой системе. Карточка. Система вся вот здесь, вот видите, в помещении она регулируется. Температура в помещении, видите, да? То есть все специальная система FunCool, видите, да? С фильтром, само собой разумеется. Вот так вот можно открыть эти... Э, э, никогда не открывал, но ну, не буду делать Так, сразу же смотрим Здесь у нас тапочки Судя по всему, правильно? Правильно Закрываем а, Номера продаются с ремонтом, с мебелью Под ключ Смотрите, красота Так, ну я что-то сразу ворвался, видите, ворвался Давайте-ка вернусь Такой вот коридорчик Здесь же у нас санузел. Вот такой вот санузел, туалет. Смотрите, в красивых тонах все выполнено и исполнено. Естественно, есть все коммуникации центральные и душевое место. Естественно, будет БД, подмывачка всякая. Ну и вот такая вот у нас непосредственно высота потолка. Двери закрываем. И идемте <как> смотреть этот номер. Не могу сказать, что этот номер восхитителен, прекрасен. Но сейчас будет следующее. Дальше еще интереснее интересного. Естественно, вот это все множество шкафов. Как они открываются тут? Блин, постоянно не понимаю, как это все открывается. Нафиг надо, короче. Там вот открывается. Видите, нажимаешь, оно открывается. Зеркало, не знаю, открывается, нет? Да, тоже открываются шкафы. Опа-на. А, да, вот куда надо нажимать? Сюда, по-моему. Так, понял, нет? Сюда? Короче, надо отрепетировать, репетируется. Так, ты кто? Перезвоню, дорогие друзья. Продолжаем обзор номера Велодора. Смотрите, все у нас брендированное. Велодоро. Бутик-отель классный. Смотрите, какая у нас шелковица, декоративная штукатурка. Там у нас, видите, полочки везде. Все придумано, продумано. Наверху тоже полочки, там опять полочки. То есть, вот, вот так, да, закрывается? Как она закрывается-то, блин? Так, закрылось? О, закрылось? Так, здесь тоже. Опа, закрылось. Ну, классно смотрится. Дальше диван, разкладной. Смотрим направо. У нас здесь большущий телевизор, столик, естественно, система освещения. Что-то я не вижу, чтобы она загоралась опа -на! Красота! И, конечно же, балкон. Этот номер у нас в наличии. Смотрите, тонированные окна сразу же. И вот такой вот у нас классный дворик. Обалденный. Смотрите, санузлы, душевые, места позагорать. И бассейн, дорогие друзья, в комплексе у нашего велодора Далее здесь у нас, смотрите, какие обалденные балкончики большие. И здесь у нас будет вот такое вот удовольствие. Это... Закрываться полностью все это дело, когда вы уехали отсюда Здесь будет стоять ротанговая мебель И, конечно же, свои собственные осветительные элементы Что, зажглось? Из-за света не вижу А, вот же, что зажглось Да, тюк-тюк, тюк, тюк, тюк. Да. это выключатель вечером, чтобы создать интим Интимиссими Так, вот этот номер в продаже Закрываем. Идем, покажу самое крутое сейчас, от которого вы скажете, вай, мама, караул! Потому что будет очень круто. Так, выходим. В Алладоре реально зачерпные апартаменты. Смотрите, как оформлена циферка. Видите, да, Керамогранит. Блин, обалденно просто. Везде виде наблюдение. Так, заходим. Вот этот номер, самый пушка. Пушка, вставляем нашу карту. Смотрите, начинается а-ля произведение из... А, здесь реально, реально, ну, обалденно. Вон тот номер предыдущий был 22 квадратных метра, этот номер у нас 28 квадратных квадратных метров. Смотрите, как здесь круто. Полноценная кровать. То же самое у нас стекло из стекла. Телевизор большой, место. Ну, естественно, тут еще немножечко будет добавиться. Грубо говоря, чайничек, всякая такая билиберда, кофемашина и вот такой вот полноценный обалденный холодильничек. Так, по этому номеру 28 квадратных метров. Что у нас здесь по санузлам? Очень большая душевая кабинка. Причем это дело у нас ездит, не падает. Да, нормально. Ездит и не падает. Очень хорошо. Бе -бе -бе. Так, санузел все сделано у нас, водичка. Ну, все у нас тут тоже есть, работает. Вот это что, теплый пол. Так, сразу же хочу сказать вам, все коммуникации здесь центральные и в каждом номере идет водяной, а, водяной теплый пол, вот, своя собственная котельная, смотрите, кайфовый большой номер, 28 квадратных метров, полноценный, система фанкул, как я говорил ранее, да, фанкулер, фанкул, как его по-разному называют, и вы платите чисто тупо за внутреннюю площадь, э, непосредственно самого номера, и здесь у вас, у этого номера еще вот Какая терраса больше, чем сам номер. Я... У меня язык заплетаться начинает. Когда я понимаю, блин, то, что это космодромский космодром, чума-чумачечая, жир-жирный, э, я не знаю, тут, тут одна терраса больше, чем сам номер. 28 у нас э, квадратных метров, сам номер вот там, да, это ваш номер, пожалуйста, покупайте, дорогие друзья. Цены с ремонтом с мебелью, с техником, э, по цене вообще просто подарочный подарок. Цены от 750 тысяч рублей за квадратный метр на курортном проспекте. Вот еще одна у вас терраса. Просто тригадын бум бам по бам Блин, не могу описать, сказать то, что я сейчас чувствую, дорогие друзья. Вот, ваша. Вы за это не платите. Вот то платите, вот это не платите. Видите, это уже все сделано. И вот это тоже еще ваше. Это просто... Просто вы посмотрите, да? Здесь, блин, можно... Вот если бы не было вот этой перегородки, можно было бы тут вообще бегать, футбол гонять, да? И вот соседняя тоже самое продается. Здесь, правда, у нас тоже как бы продается. Но давайте зайдем в нее. Можно выбрать любую для вас, дорогие друзья. Хоть эту, хоть ту. Цены, подарок, судьбы. Смотрите, как все сделано. Профессионально вот из такого качественного дерева. Высоченные потолки. Разные варианты планировок в нашем Велладора Можете хоть жить сами, хоть сдавать, хоть... Ну, что хотите, то и делайте, короче, дорогие друзья. Здесь уникальность в том, что вы можете хоть жить сами, проживать, хоть сами сдавать, хоть сдавать при помощи управляющей компании. Так, следующий номерочек. Так, где у нас кнопочка? Чук. Зашли? Что со светом? Со светом все нормально. Закрыли. давайте-ка идем. Следующий. Тут есть как маленькие площади, так и большие, понимаете? Вот следующий у нас такой кайфовый. 750 тысяч рублей за квадратный метр. С ремонтом, с мебелью, с техникой. В данной локации подарочный, бесплатный. Это просто даром. Еще вот с такими террасами, дорогие друзья. Да это даром, дорогие мои, вот две такие квартиры, да, где вы платите чисто просто за вон то помещение внутри, а вот это подарком, вот эти два помещения, смотрите, хоть вот это, хоть вот это, да, предыдущие я показывал вот эту, сейчас показываю вот эту, это ваша терраса, милые мои, дорогие друзья, это же, блин, бесплатно, это даром, такое произведение искусства в данной локации, мы находимся на курортном проспекте, напротив санатория Колос, золотой колос. Вот еще одна такая квартирка, которую я вам только что показал. Оп, так, закрываем. Вот такие вот у нас вещи. Аролеты, закрывающиеся. Полностью упакованные, построенные с данный комплекс. Заходи, сдавай, живи. Ну и, конечно же, меня благодари. По причине того, что это куколка. Вот у нас автобусная остановка. Это наш двор, это наша входная группа. Пойдем еще покажу одну квартирочку. Площадью 60 квадратных метров. Поднимаемся, дорогие друзья. Сейчас будет следующая песня хата-квартира. На каждом этаже, естественно, у нас будут вот такие вот диванчики. И еще раз повторяемся. Направо поворачиваемся, налево поворачиваемся. Идемте, дорогие уважаемые. Вот сейчас мы с вами увидим 60 квадратных метров. Лапана. Закрываем квартиру, дверь. Опана, вот мы внутри. Полностью упакованная хата Хата упакованная, упакованная хата. Просто можно, знаете, рэп читать, речитатив. Идемте. Ну, естественно, система управления климатом. Так, что у нас тут по санузлам? Нормальные, нет? Так, стандартные, в принципе, более-менее понятные. Видим все, да? И проходим. Комната. Рез -Рез Комната. Естественно, это диванчик раскладной. Там у нас шкафы, все, как положено, там холодильничек. Здесь у нас свет включаем, телевизор. Тут небольшой столик для непонятных, хрен знает чего, как говорится, посидеть. И, естественно, как я говорил, сил у меня чуть-чуть не хватило. И вот такой вот огромный балкончик. чик чирик чик -чик -чик. Балкончик огромный просто, смотрите, еще раз говорю. Обалдеть, вот там наша парковка. Еще у нас имеется своя закрытая территория. Так, на территорию мы сейчас выйдем еще, смотрим. Идемте-ка, дорогие друзья. Завершаем этот обзор. 60 квадратных метров. Непосредственно квартирка Большущая Следующая, это полноценный Однокомнатный, видите, да Непосредственно обалденный Апарт С ремонтом, да, кайфище Ой, что потемнело, ничего не понял О, зажглось Все, так, давай выглянем из окна Дабы оценить, где мы находимся Это тоже наша территория Полностью вот это все наше Видите, да, тут вот завершающие, как говорится, последние штрихи Автобусная остановка, короткий проспект Санаторий Золотой Колос Золотой Колос, дорогие друзья Мы, по сути дела, на Светлане Стеклопакеты у нас алюминиевые Там у нас еще одна ниша, гардеробка Можете жить сами Вот видите, вот так вот включается, так не понял Так, что это? Где тут? А, вот выключатель Давай заглянем сюда в шкаф так, дверь тут не полностью открывается. Открывается, наверху тоже там открывается. Ладно, понятно. И, и а, еще одна фишка, мулька нашего, этого апарта, вот, в котором я сейчас нахожусь. Смотрите, с этого однокомнатного выходим вот сюда. Ой-ой-ой, ну парам Парам-пам-пам, вот такой вот огромный балкончик. Обалдеть, это все входит в площадь нашего номера, да? Вот оно, Веладоро. Дорогие друзья, вон еще один такой же, в ту сторону. Вот я в таком же нахожусь, видите, полукруг. И вот этот весь угол, 60 квадратных метров, это все наше. Вот отсюда, сейчас я выйду отсюда, вот отсюда, да, по кругу пройдусь. давайте вот так. Опа. Так, пойдемте-ка. Классный, классный апартамент. Так, открываем и вот выходим. Вон, это все, все одна квартира, да? Понимаете, да? Тут можно ходить по кругу. Ну, не произведение или а искусство. Авелладора. Центр центра. Автобус. Самокат, дорогие друзья. Наша закрытая территория. Вот этот шлагбаум, это въезд на нашу территорию. Подземный перешеходный переход на ту сторону, на территории санатория Золотой Колос. Вон она у нас бытха. Вот здесь у нас видна новая Альпика, жилой комплекс. Справа центральный большой городской стадион. Классный комплекс. Нравится, дорогие друзья? Если нравится, покупайте. Цена подарок. Есть даже по 600 с лишним тысяч рублей за квадратный метр варианты предложения. Все, как говорится, чтобы вы улыбались. Еще раз говорю, за эти деньги в этой локации, там, грубо говоря, от 600 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, по сути дела вы ничего не купите. Направление, видите, это Адлер, это 20-й Эти предложения очень вкусные, выгодные, упакованные, сданные поделенные по договору купли-продажи, заходи, живи, сдавай, <клёх> ну или делать все, что хочешь, короче, как говорится, покупай. Кому понравился комплекс, дорогие друзья, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайк, ну и, конечно же, набирайте меня мой номер 8, 918-880-07-47, звать меня Дима ЮДВ, этот комплекс Велладора, апартаменты с управляющей компанией, в которые могут, можно жить самому, сдавать. Ну и, короче, вообще, что хотите, то и делайте, как говорится. Колхоз сделал добровольное, комплекс нравится, покупайте. Чем будете заниматься, как говорится, это не мое уже дело. Все, дорогие друзья, жду вашего звонка, сохраните мой номер телефона. Я думаю, мы с вами обязательно увидимся. Велодоро. О, силище. Всего хорошего, дорогие. Пока-пока.